Итак, приветствую вас, дорогие друзья! Приближается к нам интересное такое событие астрологическое, как коридор затмений. Начнется оно с лунного затмения, которое состоится 26 мая, и закончится солнечным, которое состоится 10 июня. Но чем интересно вообще затмения? Как правило, они внесут в себе необходимость закончить, с чем-то прошлым, расставить точки над «и», разобраться в каких-то проблемах, которые раньше были неясны. Вот знаете, то, что было раньше скрыто вот под Луной, было неясно, было затемнено. Вот сейчас, именно в этот период, оно станет ясным. Чего может, каких вопросов может коснуться это сотмение? Ну, скорее всего, это взаимоотношения с близкими, с родными, с нашими партнерами. Возможно, придет осознание того, что ваши усилия, которые вы направляли раньше на взаимодействие, с определенными людьми, они были напрасными. И вы решите направить свою энергию в какое-то другое, более конструктивное русло. Например, ранее начатый проект, над которым вы работали, не давал вам никаких результатов, и вы можете принять решение поменять его на какое-то другое дело. Данное затмение аспектирует Юпитер. А по Юпитеру у нас идут путешествия, идет высшее образование, философия. Поэтому можно говорить о том, что эти темы они станут очень актуальными. Как лучше всего провести ближайшее лунное затмение, которое состоится 26 мая? Ну, поскольку Луна у нас связана с эмоциональностью, то, наверное, лучше всего провести спокойно, привычной для себя обстановки. Лучше всего не общаться с людьми, которые вызывают у вас отрицательные эмоции. Не начинать никаких новых дел. По возможности перенесите поездки и какие-либо начинания на другие периоды. В самое ближайшее благоприятное время, которое нас ожидает для новых дел, это период после 23 июня. Поскольку с 30 мая Меркурий который связан с коммуникациями, с общением, с передвижением, с договорами, он будет ретроградным. Это благоприятное время для того, чтобы очистить свой дом от всего ненужного. Ну, это же касается и наших личных мыслей. Также можно избавиться от вредных привычек, если вы об этом давно мечтали. Таким образом, вы дадите знак Вселенной, что вы готовы расстаться с прошлым и готовы двигаться в новый путь. Солнечное затмение состоится 10 июня в знаке Зодиака Близнецы. Оно уже было в 2003 году. И если вы вспомните события, которые были у вас в то время, возможно, они снова возникнут у вас. В астрологии считается, что солнечные затмения являются предвестниками каких-либо новых событий. И, как правило, уже на солнечном затмении мы уже четко понимаем и осознаем, куда нам нужно двигаться дальше и что для этого нужно делать. В общем-то, очень хорошо в этот период строить планы, ну, осуществлять их, конечно же, нужно немножечко попозже. Как я уже говорила, после 23 июня. Результатом. Солнечного затмения может быть обретение нового взгляда на какие-то ваши жизненные процессы. Может быть у вас появятся новые идеи, новые взгляды на мир. Точка затмения в Близнецах в соединении с Меркурием, она дает такие темы, как общение, учеба, переговоры, поездки, документы, связи со студентами и молодыми людьми. Более всего влияние данного затмения почувствуют на себе представители мутабельных знаков – это близнецы, рыбы, стрелец и дева, рожденные в период последних дней месяца и первой половины следующего месяца. Ну, например, для рыб это рожденные с 26 февраля по 13 марта, близнецы с 25 мая по 14 июня. Стрельцы с 26 ноября по 15 декабря и Девы с 26 августа по 15 сентября. Конечно же, даты приблизительные, но те, кто будут оказываться в самых последних числах месяца и первых пяти дней следующего месяца по дням рождения, конечно же, их коснется это затмение более всего. Ну, например, те, которые родились, например, с 30 мая и по 6 июня, если говорить о близнецах. То есть здесь, конечно, от ответственности перед Вселенной они никуда не денутся, никуда не уйдут. Как же лучше всего провести данное затмение? Ну, понятно, что лучше ничего нового не начинать, никакими новыми делами не заниматься. Причем учитывайте, что ваше мышление в данный период, оно будет несколько иллюзорно, и любые ваши принятые решения, они впоследствии могут оказаться ошибочными. Но по аспектам, которые будут проходить данные, Период по небу между Меркурием и Сатурном есть надежда, что все-таки большинство из вас примет правильное рациональное решение. Главное в этот период не мечтать, а доверять только тому, что есть здесь и сейчас, только фактам. Затмение Солнца закладывает некоторую программу и поддерживает новые начинания причем вы знаете вот в период этих затмений закладывается некий цикл который будет над вами давлечь что ли влиять на ваше ближайшее будущее на ближайших девять с половиной лет поэтому это хорошая пора чтобы начать все сначала запишите план на листе бумаги который вы ставите перед собой на ближайшие 9 лет и уже к концу месяца можете начать его осуществлять. Что же ожидает каждого представителя? Ну, начинаем с овнов. У вас будет затронута ось 3, 9, 12 дома. Это короткие поездки, это дальние поездки, это сфера, связанная с тайными делами, с обучением, и это могут быть путешествия. Знакомства. В общем-то, знакомства и путешествия на этом периоде могут принести вам разочарование. Хорошо встречаться со старыми друзьями. Если же у вас были какие-то проблемы со старыми отношениями, со старыми партнерами, это самое время как-то вывести эти отношения на чистую воду и разобраться с ними. Также это период для вас благоприятен для эмиграции. До 10 июня будет возможность что-то доделать, договорить, произвести какую-то важную реформацию своего статуса, связанную с домом, с недвижимостью. Может быть, вы захотите сделать ремонт или какое-то приобретение, но по ретроградному Меркурию, наверное, все-таки лучше доделывать то, что было начато ранее. Тельцы. Для вас будет затронута ось 2, 8 и 11 дома. Это свои деньги, это чужие деньги, это друзья и это большие коллективы. То есть, это необходимость решения неких денежных вопросов через их реализацию больших коллективах, либо через друзей. Очень хорошо в это время вернуть долг. Ну, понятно, что не, не брать нового долга. Отпустить ситуацию или кардинально решить, если она связана с дальними путешествиями, высшим образованием и юридическими делами. 10 июня у рожденных после 10 мая будет искушение, которое будет связано с тщеславием, отчаянием и духовным помутнением. В это время понятно, что нельзя ничего принимать серьезного. Решения в этот период могут быть ошибочными и впоследствии привести к разочарованиям. Но только в том случае, если они будут касаться сферы финансовых вложений, трат обучений и путешествий. Близнецы. Для вас будет затронута ось 1, 7, 10 дома, то есть это личное ваше я, это ваши партнеры, ваш статус и ваша карьера, ваши главные цели. Может быть, смена партнера или обретение другого благодаря вашей личной активности. До 10 июня решатся вопросы связанные с темой финансов. Произойдет личное обновление. Более всего его почувствуют на себе близнецы, рожденные с 3 по 14 июня. Тайные связи с заграницей могут разочаровать. Путешествия нежелательны. Рак. Для вас будут затронуты 12, 6 и 9 дома. Это здоровье, это работа, это необходимость лечения или же необходимость почистить. Какие-то давние рабочие хвосты. Все тайное станет явным. Будет очень важна тема партнерства. Кому-то захочется произвести резкие перемены в этой сфере. До 10 июня может возникнуть необходимость что-то долечить или доработать. Лев. У вас будет затронута ось 5, 8, 11 дом. Это сфера развлечений, сфера друзей, а также чужих ресурсов. Здесь у вас могут быть перемены во взаимоотношениях с людьми, с, с любимыми, с детьми, может быть смена сексуального партнера в результате решения общих дел, а также развлечений в кругу друзей. До 10 июня очень важно расставить все точки над «и» в вашем коллективе и в дружеском окружении. Также очень важно сделать выбор между любовью и дружбой. А для кого-то может быть между родительством и дружбой. С кем-то у вас могла быть ранее дружба поставлена под сомнение или угрозу. Это самое время разобраться в ваших взаимоотношениях с друзьями и помириться. Или же расстаться не совсем. Дева, для вас будет затронута ось 4, 7 и 10 дома. Это глобальные планы и их реализация, которые могут произойти в сфере семьи, недвижимости, а также вашего места проживания. До 10 июня очень важно доделать ваши главные задачи, то, что вы себе ставили раньше, ваши планы, связанные с карьерой, с вашим статусом, а также вашими партнерами. Могут произойти трансформации в любовных делах, в вопросах, связанных с детьми, хобби-увлечениями. Более всего, его влияние почувствовать на себе девы, рожденные с 5 по 16 сентября. Весы. Для вас будет затронута ось 3, 6, 9 домов. Это короткие поезды, контакты, путешествия, путешествия дальние, в том числе дальняя философия, это связи с иностранцами, также работа и здоровье. Важно не спешить оформлять или переоформлять какие-либо договора в это время. До 10 июня может быть возврат к делам, связанным с дальними дорогами, с высшим образованием и юридическими вопросами. Скорпион. Для вас будет затронута ось 2, 5, 8 дома. Это деньги, хобби, любовь, это ресурсы других людей и секс. Ну, возможно, еще опасные ситуации. Ну, конечно же, здесь может быть решение материальных вопросов через своих любимых, через хобби. Также это возврат кредитов, то есть вам могут вернуть. Также это вложение в то, что вам нравится. То, что вам нравится делать. Также, также это еще и траты на детей. До 10 июня очень важно закрыть глобальные вопросы, связанные с кредитами, старыми сексуальными проблемами и делами с любовниками. Стрелец. Для вас будет затронута ось 1, 4, 7 дома. Ну, это решение семейных и партнерских вопросов, а также проблем с недвижимостью. До 10 июня важно оговорить нюансы от взаимоотношений со своим партнером, прийти к общему соглашению. Также важно решить вопросы, касающиеся общих трат. Более всего, его влияние, влияние данного затмения почувствует на себе... Стрельцы, которые рождены в период с 5 по 15 декабря. Козерог. Для вас будет затронута ось 3, 6, 12 дома. Это короткие поездки, возможно, тайного характера, болезни, необходимость обращаться к докторам. По личному... Дома будут преобладать диктаторские замашки, острая непримиримость с существующими правилами. Желание подчинить окружающих своей воле. До 10 июня важно закрыть вопросы по работе и по здоровью, освободиться от зависимостей. Водолей. Для вас будут затронуты 2, 5 11 дома. Желание проявить себя в любви может спровоцировать изменения в дружеском окружении. Важно не тратить очень много средств на развлечения. До 10 июня может возникнуть необходимость вернуться к старым любовным вопросам. Отношения, возникшие в этот период, будут кармическими и вряд ли долговечными. Рыбы. Для вас будет затронута ось 1, 4 и 10 дома. Ваша личная активность может принести изменения в статусе или карьере. До 10 июня очень важно уделить максимум внимания своей семье, близким. Ну, у кого есть вопросы по недвижимости, то закрыть эти вопросы. Наиболее всего, влияние данного затмения почувствует на себе рыбы, рожденные с 3 по 13 марта. Ну что ж, надеюсь, что мои рекомендации помогут вам прожить это затмение с наименьшими потерями, а может быть даже еще и с какими-то приобретениями. И до встречи в следующих прогнозах. Также не забывайте ставить ваши лайки, комментарии. Поддерживайте меня, мой канал, буду рада для вас стараться и дальше.